Друзья, всем привет! Сегодня в своем видео вам расскажу, как поставить пароль на папку с помощью программы WinRAR. Итак, для этого нам необходима сама программа WinRAR. Где ее взять? Открываем браузер и переходим по ссылочке. Ссылку я оставлю в описании. Соответственно, скачиваем WinRAR и устанавливаем. У меня она уже установлена, поэтому мы продолжаем. Имеется у меня папка «Самовар фото». У вас может быть какая-нибудь своя. Там личные фотографии, видео и так далее. Нажимаем правой кнопкой мыши. И здесь у нас есть «Добавить архив». Нажимаем «Добавить архив». Вот, имя архива «Самоварфото.rar». И вот здесь есть «Установить пароль». Нажимаем «Установить пароль». И вводим для теста, допустим, 1, 2, 3. Подтвердите еще раз. 1, 2, 3. Нажимаем ОК. OK, ОК. OK, и у нас создается zip файл. Винраровский. Идентичный папки, которую мы заархивировали. Ну, соответственно, это удаляем. И все. Пытаемся ее открыть. Нажимаем. Вот у нас самовар фото. Что-нибудь, допустим, третий JPEG. Раз, и написано «Ведите пароль». Идем дальше. Раз, введите пароль». Все. Соответственно, посмотреть никто не сможет. Как нам ее разблокировать? Нажимаем правой кнопкой мыши. «Извлечь файлы в самовар фото». Один, два, три. Окей. И у нас с вами разархивировалась папочка Smaller Photo. Открываем и, соответственно, все здесь есть. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!